Че тебе не нравится? Ты по какой полосе едешь? По левой, по левой прямо. Как по левой прямо? Где левая прямо? Вот у меня, вот левая, у меня прямо. левая прямо. У тебя правая, ты путаешь вот правая, да? вот лево. Ну, где у тебя правая помеха? Э -э у меня ты нет. По третьей полосе Ты почему? Ехать, там, Расскажи. По по полосе почему? Ты должен... Расскажи. Как это почему? Ну я тебя спрашиваю, ты утверждаешь, почему? Утверждай Расскажи. Тебе. Да, ну, укажи. Я, давай я сейчас я тебя столкну. Столкни. Да? Да, у меня служебная машина. Хочешь, я правила дорожного да, движения конечно. покажу. Почитай 8485 Давай остановимся. Давай это слышишь? На Я тысячу раз, рублей мне в садик надо везти. Да Давай, блять, началось ребенка надо Давай номер телефона запиши мне. Мы и Почитай ПДД, блять. Таксисту ребенку в садик по, по, по это срочно понадобилось везти. М -м. С правого ряда, блять, повернуть налево. В нарушение 84, 85 ПДД и еще крит.